Всем привет, с вами Артем Теплов и сегодня мы находимся в Евпатории, а конкретно на границе Евпатория и поселка Уютная. Сегодня мы приехали сюда, чтобы снять для вас краткий видеообзор о ходе строительства коттеджного поселка, который расположен по правую руку от меня в 200 метрах от этого места, а по левую руку от меня в скором времени будут реализовывать инвест-проект правительство крыма и инвестора подписали уже соглашение на 35 миллиардов рублей чтобы восстановить туристический кластер вокруг озера майнаки так как здесь действительно очень много скверов парков само озеро майнаки со своими набережными лечебными грязями оно очень известно и поэтому действительно это такой вот островок который был заброшен, соответственно, и здесь сейчас будут воплощать в жизнь грандиозный проект. Поэтому этот коттеджный поселок, я думаю, будет интересен как для нас, так и для вас. Мы сейчас поедем туда, посмотрим, что там изменилось за два месяца. Посмотрим, как застройщик реализует инфраструктуру. Ну и, соответственно, расскажем более конкретно по планировкам, по ценам, предложениям, как покупать. Погнали! Магии монтажа, и мы с вами переместились в сам коттеджный поселок. Где вы можете лицезреть, что строительство идет полным ходом, мы сейчас очень долго искали место, где встать, потому что там пилит, там сверлит, там еще что-то делают. Вот нашли более-менее тихое место. За моей спиной уже построены реализованные домики. Это самые маленькие площади, где-то от 88 квадратов. Сейчас мы поговорим о них чуть позже, но давайте пока остановимся на локации. Давайте, чтобы вы понимали, поселок уютная. Находится в полутора километрах от Евпатории, от города Евпатория, в километре от моря и в 300 метрах от озера Майнаки, того самого лечебного озера, где люди обмазываются глиной, потом окунаются в это озеро и... Получает лечебный эффект здесь неподалеку пляж лазурный берег центр спорта эволюция 200 метров футбольный клуб арена крым где можно поиграть в футбол 400 метров отсюда все находится в шаговой доступности есть большая набережная прогулочная где можно побегать также внутри этого коттеджного поселка есть прогулочные зоны ребята делают тротуары есть будет спортивная детская площадка общая на один коттеджный поселок вообще здесь реализуют 4 коттеджных поселка в первом коттеджном поселке уже все продано люди живут в этом еще остались дома и есть еще один коттеджный поселок там еще можно что-то выбрать. Все это находится в радиусе двух километров. То есть такой э, пятачок застройки. Данный коттеджный поселок представлен э, 24 домами. Площади от 88 до 210 квадратных метров. То есть есть небольшие дома, допустим, для молодой семьи или пары, которая может приезжать отдыхать сюда там, на месяц, на два, на три. И, соответственно, наслаждаться природой и морем. Есть... Большие дома, это уже для большой семьи, кто хочет сюда действительно переехать или у кого большая семья и кому нужен действительно большой дом. Такое поместье у моря. Дома выполнены в среднеземноморском стиле, они все едины. Застройщик, партнер банка РНКБ, да, здесь проходит та самая сельская ипотека от 6%, то есть вы можете перевести дом в ипотеку. Также здесь есть рассрочка, вы можете платить за дом платежами согласно выполненным работам в договоре это тоже все прописывается это очень удобно то есть если у вас нет сейчас конкретной суммы всей на дом вы можете разбить платежи по ходу этапы строительства каждого дома ну конкретно своего а также здесь получается у нас если вы заключаете договор купли-продажи то э, на каждом доме у вас висит камера, и вы можете лично лицезреть ход строительства вашего дома. Вы сидите где-нибудь в Челябинске или в Новокузнецке, ну, в любом своем городе, и наблюдаете, как строится ваш дом. Это очень здорово. Как же происходит сделка и что в нее входит? Во-первых, давайте скажем о том, что вся земля здесь уже выкуплена и размежована. Здесь э, полный пакет документов, и вы покупаете дом двумя договорами. Первый договор. Это договор купли-продажи земельного участка от 6 соток. Можете купить и 8, 9, и 10, в зависимости, сколько вашей душе угодно. Значит, участки здесь начинаются от 2,5 миллионов. И вторым договором идет непосредственно строительство дома. То есть у вас получается два платежа. Землю вы покупаете сразу, а дом как раз вы можете оплачивать платежами по ходу строительства. И это очень удобно. Или приобрести его в ипотеку. Минимальная цена здесь за дом от 5. 400 сейчас на сегодняшний день на 19 ноября 2001 года участки стоят где-то 2,5 миллионов за 6 соток также немаловажно знать что в стоимость дома и в стоимость участка уже входит подведенные коммуникации света вода септик и забор застройщиком ставит подарок забор у нас в едином стиле но я считаю это тоже очень удобно Что из этого следует? Вы мечтаете жить у моря в собственном доме Для этого вам потребуется Как минимум 2,5 миллиона Это на покупку участка Ну и соответственно договориться С застройщиком по платежам И купить себе, приобрести домик у моря Который находится в километре от чистейших пляжей В 300 метрах от озера Майнаки На ровной поверхности Где 300 дней в году светит солнце Чтобы приезжать сюда отдыхать Возможно, жить, возможно, вы будете его сдавать, но это уже вы решите сами. Сейчас на данный момент ход строительства где-то 70%. В основном сейчас осталось только благоустроить территорию, потому что все дома уже возведены. Здесь есть еще некоторые дома, которые можно выбрать, разные площади. Поэтому, друзья, кого заинтересовало, мы уже для вас все сделали. Заходите на сайт, либо пишите в комментарии, звоните по номеру телефона. Можете зайти на сайт, найти эти дома на нашем сайте repay.pro. Там указан мой номер телефона. Позвоните, и я вам вышлю актуальную информацию, подробную информацию и отвечу на все ваши вопросы. Всем пока!